Мы затопили эту квартиру и квартиру соседей. Они забыли этот кран закрыть. Видно? Вот эта вода. У нас здесь на входной двери, да, висят вот такие QR-коды. Нерабочая тема. Они ни хера, если честно, не читают и не смотрят. Друзья, всем привет! С вами Максим Муромцев, компания Anatom Group. Мы сейчас находимся в городе Тюмень. Это наш действующий объект, который шел уже. Под завершение, через несколько недель у нас сдача объекта. И мы затопили эту квартиру и квартиру соседей, которые живут снизу. И, собственно, сегодня об этом будет видео. Что произошло? Приехали у нас с офиса ребята, которые не производят работы на объекте. Они приехали посмотреть мебель на объекте правильно ли у нас будет располагаться, сделать замеры, которые нам нужны, значит, они решили помыть руки, они сходили, открыли там краны, вода не потекла, они сходили в подъезд, открыли краны, вода так и не потекла, но вот когда они вот это все ходили, манипуляции различные проводили, они забыли этот кран закрыть, то есть человеческий фактор, они отвлеклись на другие задачи, забыли закрыть этот кран и уехали с объекта. А в этот день было отключение по этому дому водоснабжения. И когда мы узнали о том, что мы топим, нам написал заказчик о том, что мы топим подъезд, мы топим фасад здания, и мы, собственно говоря, топим соседи, которые живут снизу. Вот у вас окна капает. Смотрите. Я под вами живу. что мы сейчас имеем на объекте выполненные напольные плинтуса был уложен кварц винил кварц винил замкового типа не клеевой на подложке окрашенные стены потолки и все прочее мы имеем на объекте сейчас ну некую излишнюю влажность объект у нас находится на проветривание как вы можете заметить на полу у нас есть очаги где у нас собственно говоря вот эта вся вода -то и текла то есть ну местами пятнами допустим она где то есть где-то она впитывалась больше где-то она впитывалась меньше но тем не менее было принято решение через день снимать Полностью все напольное покрытие на объекте. Если есть возможность сохранить плинтус, то сохранить плинтус, не демонтировать его. Почему важно снять кварц винил, несмотря на то, что, казалось бы, это кварц винил? Вот вы можете заметить, что на кварце видно вот эта вода. Вот эта вода, то есть это тот конденсат, который у нас выступает с поверхности пола. И кварц, так как он не боится воды, он, естественно, влагу эту дальше не передаст. То есть, нет способности пропускать воду, соответственно, нет способности там, впитывать этот материал в себя воду. А раз нет такой способности, то мы вынуждены разбирать по, просто весь пол, То я здесь вижу. Да? Я здесь вижу воду, которая не может испариться. Вот. И если начать разбирать дальше, вот это все, это у нас влага. Вот можно заметить все эти следы конденсата капли. Если мы не разберем, то примерно через месяц здесь просто появится плесень. И придется переделать полностью целиком весь ремонт. А я тот человек, который проходил в своей жизни по потоп. Если кто-то не помнит, вот ссылочка будет здесь на этот видеоролик. Можете посмотреть. Но там, конечно, катастрофа была капитальная. И пришлось полностью целиком весь переделать ремонт. Ребята, смотрите, какой пипец. Охренеть. Охренеть. Смотрите, что творится. Это полипропилен прозвало. Охренеть. Смотрите. Это я в квартире доделал ремонт, Здрасте. У нас здесь на входной двери да, висят вот такие QR-коды, на которых написана информация внутренняя для компании. Но QR-код это новомодная тема, а здесь мы напишем «Уходя с объекта, выключи свет, закрой воду, проверь на десять раз там». Нерабочая тема. Они ни хера, если честно, не читают и не смотрят. Будем писать как для нормальных людей, мы же думали мы продвинутые, современные, но, к сожалению, не все пока такие. Друзья, всем спасибо за просмотр, надеюсь, вы не будете нас строго судить с точки зрения того, что мы не проконтролировали, я говорю, это человеческий фактор. Ребята, те, которые не работают на объекте, они вообще не понимают, что вот кранчик с водой его надо бы закрывать в случае, когда выходишь. Человеческий фактор. Да, мы тоже косячим, мы совершаем ошибки, это нормально, но, по крайней мере, мы за свои ошибки несем ответственность. Сейчас мы все снимаем, несмотря на то, что объект шел под сдачу, и будем повторно производить те самые работы, которые мы сейчас убрали под демонтаж. Обязательно комментируйте ролик, до новых встреч, все, пока!